Были ранее или в крае? Были два раза с концертами, по-моему, два или три. А, конкретно в конкретном Ставрополе. А, по-моему, если брать в расчет Ставропольский край, скорее всего, в других городах не были. Только, только в Ставрополе. Да, конечно. А сегодня стряску? Да, ну, надеюсь, все будет как обычно, как, как всегда. И вопрос. Вы одна девушка в мужском коллективе, да и в целом в мире рок очень мало представителей женского пола. Насколько вам тяжело в таких условиях? Не соглашусь. Сейчас среди представителей рока женщин больше, чем мужчин. Давным-давно уже. И они достаточно профессиональные. Я молчу про вокалисток. Также и других инструменталистов много. И барабанщиц, и басисток, и гитаристок. То есть это вообще ни разу исключения. исключение. Женщины в роке это уже давным-давно закономерность. А какие плюсы и минусы без женщины? Да никаких у нас все на раму, все, все совершенно одинаково себя чувствуют, ощущают, ведут. Никаких. Двадцать первый век уже нет никакого вот этого шовинизма. Это может быть есть в головах у единиц, которые до сих пор там любят, чтобы где-то писать, что рок-то не женское дело, а женское дело варить борщину. Я думаю, чем меньше таких людей будет на планете, тем быстрее человечество разовьется немножечко, чего хотелось бы. Да? Черпаете ли вы вдохновение из других музыкальных жанров? Если да, то какие артисты вам интересны? Ну, мы не черпаем вдохновение из... уже не черпаем. На ранних порах, конечно же, мы основывались на своих предпочтениях музыкальных. У всех они совершенно разные, и, собственно, это и помогло группе Луны стать «Луной», а не пародией на своих кумиров по молодости, потому что все мы слушаем разную музыку совершенно и привнесли в нашу музыку именно вот наши интересы, которые мы э, пропустили как бы, через себя и сделали вот именно в Луны. А Сейчас, естественно, мы уже не черпаем вдохновение в музыкальном материале своих когда-то кумиров, а уже просто делаем то, что мы делаем. какую атмосферу вы предпочитаете больше, клубные площадки или концерты в клубах или открытые площадки? А, Фестиваль. Ну, мне лично больше нравится фестивальная история, как бы, потому что это всегда весело, позитивно, уйма коллег, разные совершенно, группы выступают, можно погулять по полю, тепло, солнечно, или там какой-нибудь теплый вечер, я просто люблю саму атмосферу фестивальную. И обычно выступление для не больше часа, и за это время ты как бы, выскакиваешь на сцену, проносишься ураганом, и как бы также ураганом уносишься, полностью выжимая из людей все силы. А сольный концерт это куда более такое атмосферное погружение именно в свою как бы, музыку и погружение слушателей в нее, потому что это уже такое узконаправленное мероприятие. К нему нужно быть готовым и морально, и физически. А в туре это как бы тяжковато, по два часа конечно, делать. Просто по атмосфере мне больше нравится фестиваль, мне лично. Но как бы у ребят в группе может быть совершенно другое мнение. Какой вопрос? Хватает ли вам времени на личную жизнь? Ведь гастроли, как известно, занимает огромное количество времени. Ну, я скучаю по своему полуторагодовалому сыну, конечно, на которого не хватает иногда времени. Сейчас он с бабушкой и дедушкой на даче. Но как бы, то что делать? Это наша деятельность. Мы, собственно, этим занимаемся, сами выбрали для себя. Мы этим живем. Это совершенно нормально. Спасибо. Что можете пожелать молодым начинающим исполнителям? Музыку делать. Больше ни о чем не думать. Делать ту да. музыку, которая, которая нравится самим, в которую есть что вложить, есть о чем спеть, о чем рассказать, не следуя моде или каким-то тенденциям, там, и думать о популярности о каких-то заработках, которых никогда ни один музыкант здесь не дождется. Просто делать музыку. Спасибо большое. Спасибо.